Так дом более элитный считается. Да какой он элитный? Он нежилой. Слушайте, если не заплатите, я вас прямо сейчас в тюрьму посажу. Круто. Хоть в четырех стенах поживем. Ладно. Если нету денег, тогда я с вас буду персональные данные собирать. И потом продавать. А что это? Ну, каждый день будете мне рассказывать, что делаете, куда ходите. все так видят, что мы делаем. А что, вас вообще хотите до копейки обобрать? О, братан. Если ты изначально все догоняешь, что ты мне мозги компенсируешь? У меня уже шлем закипает от придумывания. Все, давайте, короче. Через месяц будете платить за лифт. Это что? Пока не знаю. Седьмая комната, да. Общежитие наше аварийное, ваше величество. Заходи с фонариком. Отопление лупануло. На потолке уже три или четыре дня. Управляй, куда ждаться не можем в администрацию звоним, все без толку. Заходи туда, посвети. Тут пар не видно. Все, это, это, это хорошо, что. О, наступаешь, вода уже. Это хорошо, что первый этаж этаже никто не живет. Ну, естественно, вся, вся мебель, все, уже стены пошли, потолок, свет страшно включать. Это сейчас наша злополучная трещина, который дом у нас не аварийный. Наша злополучная трещина сейчас просто разойдется, и люди погибнут массово. Это вот, вот это что такое? Управляйку со вчерашнего дня ждем, обещали перекрыть отопление, а вот так вот нам перекрыли отопление. Вся мебель, все, что отодвинуть, уже ничего, вот она, любимая, плесень, глянь какая плесень пошла. А здесь получается вот в этом углу трещина, где маячки лопнули, идет на мое окно, на второй этаж. Это все, это сейчас мороз как даст и все разойдется. Все, кошмар и люди вот так вот вынуждены здесь жить никого не дождешься никого не вызовешь все и попробуй купи это все всю эту мебель сейчас будем сами высыпать все вытаскивать уже шифонер повело ну, все. все расклеилось вот сюда посвети посмотри стена Розетки, электричество, сейчас все общежитие останется без электричества, просто. Вот она все, уже малация, да. Пошел. Дырки, все, ой-ой-ой, ну все, а он дырки, все, глянь, кошмар. Так она всему уже. И вот так люди вынуждены жить в неаварийном общежитии, с непригодными комнатами. Администрация. Люди потеряли все. И никого не дождешься. Уже в коридоре вода.